Всемалоха, сегодня печет, как на Мадагаскаре, мы решили записать челлендж на жареные яички. Не просто жареные. Не я. просто его яички или мои яички. А мои а на куриные, а, но а у меня струусины в принципе. Проигравшему бьем об голову яйца. Об челлендж голову достаточно прост: да. два пенальти, два штрафных и, и два, два выхода один на один. Проигравшему одним яйцом. Каждый по яйцу. Каждый по яйцу. Каждый по яичку. Разобьет об голову. Все. Подписывайся, мы начинаем. Может забьешь, не забьешь? Все забью. Может даже меня не спрашивают. Я сегодня заряжен. Как дикая антилопа, ну спрашивай. Давай, Она. снимай сразу ворот и удар. Не до дырка, Кузя, на воротах. На 8 отжуманий, смотришь. Что это за новые Луис и да? Сейчас ударим в стиле Сергио Рамоса. Ход перекладин. Ух. Два там на сердце казанка. Мне кажется, это фейк нам. Я <с такого <с игрока <с не знаю. Он, видимо, украл майку. Город мой любимый дымовенок. Сейчас я ему прочищу пару трубу. Ой, а это что-то уже из разряда, блядь. А это любовь, ребята. Забив, набив. Кузя! Ты будешь тащить? Ты посмотри, кто против тебя. У него на спине 45, блядь. Ему 45, Кузя, ты мог его взять, он слабый был. Мяч боится. Ваши шансы на голову. Даже мяч боится этого удара, этой пушки. Шансы. Сыщешь? Да нет, даже мяч боится этого удара. Давай. Кузя, ну бери, ну бери ты такой, ну бери, Кузьма, ты себя топишь. Сейчас же кто-то встанет, твой удар по-любому возьмет. Ну конечно. Какой же уверенный домовенок Кузя. Сказочный долбоб. Ты стоишь в воротах, конечно, ты его не отобьешь даже если возьмешь бы. Хороший, Я даже ел на футбол. Чтобы резолут все. Оо! Горел, обосрался! Вот это Такую дал сочную и вторую фу обдрыщища. Ну Кузя, возьми! Духную щетку а -а -а! Мимо! Кузя лучший! Кузя лучший в не, на, на он показал, как он Ну, Паша сейчас Почему не, Паша... не забил? У а, Паши а, идентичный а, удар. Он... Этот Леонид слишком себе уверенный. Откин, надо камеру сказать, по любит. Любит, Шепуна, да? Давай, гоу. Хорошо. Ш -ш -ш -ш -ш. Ш -ш -ш вот он, вот он. Я говорил, что он много крякает, Леонид. Давай, это чистая, даже пенка дал, не может дать. Да, будет. да, да. Уточка кря-кря нахуй. Давай. Кря-кря. Он... Ещё второй, сейчас называет все. утка докрякалась. Утка докрякалась! Бл***ь, не забил. Я. Сейчас, я на штрафные все поверну. Да, да, да, да, да. да еб... О, Паша, а! Паша вообще, что за это, Паша, бля? Это Шкузь бьёт. Рожь. Он даже не смотрит на удары. Ребята, ребята, О, я ничего не буду говорить, но кто-то подписал себе сейчас приговор. Ну, в принципе, старый тоже, но это старый. Он может на последних ударах вывести. А вот Кузи нервы будут играть до Эх, последнего. Много разговариваешь. Ему угол специально открыл. прикармливает, Прикармливай. Мне кажется, я... это договорняк. Кстати, Камиль, я не умею быть подъемом. Слышно, да? Я вообще ничего не умею. Пускай, Только этот мальчик не забил два пенальти и навряд ли забьет два штрафных. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Угол ему открыли, конечно. Ну и что это? Кто это сегодня? Кто сегодня на коне? Адамир у коня Ну что, Лео, Уткин Давай, давай Давай, давай, мальчик Ну это Паша просто не взял Кто сегодня победит? Естественно, я Вообще, понимаешь, один проигравший, вот в чем вопрос и этому проигравшему мы устроим яичницу просто такую сказочную на голове, как раз печет, возможно, кто-то даже позавтракает. Ожидаемо, ожидаемо. Руши. Сейчас даю обещанное. Так, так, так, по Так, чак. Куда чак, чак. По-моему за линии? Ну, по-моему, за. Половину за линию Ты не поверишь, что я закон заходил. Почему 6? Сейчас я с 19. у тебя Но это хотел переиграть, это Блять, ну как? куда мир! Зашел? Да? Pray. Да нет, это чисто вратарский забивает. Поэтому. Поэтому. Ты такой не нахуй! Либо ты с на голове! Либо что-то еще палатка! ты еще белыми половины! Здравый! Смотри! Так ты вообще проиграл! блин! Пускай лучше радуется. Мальчик на кураже. Не буду ничего не говорить, как раз таки. Мне наоборот, что сейчас мы Кузя пенальти не забивает, мы все. Мы Он, кузя кузя. Он все смертный приговор приписал. Я знаю, что у меня больше чем Раз, два, три! Ру! Ужайся. Намного не считаю. Не было. Не было. Не Не я не, даже не, был. не Не Не Не Не было. Не было. Не было. Не было. Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Я сделал вам Голливуд в конце. Чаппука вы. Сами мимо, чтобы мальчик продолжился. Хорошо. так уже три Давай. Да! Да! Подвеноляна? Не, один-один. Выходы? Нахуй ты на выходе согласился, их даже не было. Он тебя переиграет на выходах. Не переиграю. Ты что, не уверен, Я уверен, но, блядь. Зачем чем, блядь, ебать? Прошу тебя. но блядь, нахуй ты согласился? Тротек ты мог победить или блять в этих, но ты согласился, что не ту дисциплину ты выбрал. Все, я то выбрал. Давай, молодец. Все, он то выбрал. Я сказал, я подарю вам Голливуд на концовку, я это сделал. Я затопил, блядь, играли, блядь, на штрафные, и, блядь, у этот, как вы, в пенальти, зачем-то пошел с нападающим в один на один. Защитник с вратарем, ой, с вратарем, с нападающим пошел один на один, блядь, куваться, ну это вообще куда? Сказал, чтобы он прям потекло по бороде. Следующий. Сочная. А как не промажется, нахуй. Только, блядь, так не уберу. так, хуя Алла. ты там размах берешь, ты его убьешь этим яйцом, Ладно, блядь! Блять, всего в меня захуяри, блять, ну, Последняя иска, держи пал. Бля, ваш ты долбоб, ты нахуй такой размах, блять! Блядь, Нехуй постановочный мапидай! Давай! Дай пару комментариев. Какие тебе нахуй комментарии? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите Микин, не сыграть. Все, читаем, все, прислушаемся. Всем спасибо, всем пока. Все, у тебя комфта есть, носухо вытираешь и все. Не, ну это на самом деле лайт, но это смешно. Я яси лайт,